представляет квадроциклы 2014 года это э, квадрики хамер модель ht 125006 э, как видим они изменились немного по своим расцветкам то есть добавилась вот такая белая модель и синяя с э, серыми такими моделями э, модель э, на 125 моторе двигатель четырехтактный верхний валик 125 кубов мощность то есть, ну, мощность порядка 9 лошадиных сил впрыск карбюраторный ну и коробка здесь, грубо говоря, автомат то есть есть передача вперед оно все переключение ножное то есть передача вперед будет пяткой потом нейтральной и передача назад по поводу его использования, то есть квадроцикл сам по себе очень легкий, он весит 83 килограмма э, ну, и максимальная его нагрузка до 100 килограмм спереди установлены два амортизатора, они гидравлические которые регулируются по жесткости за счет преднатяга пружин на втулках она тут крычажная. Спереди установлены барабанные тормоза. Сзади уже будет гидравлический дисковый формат, Который будет на все оси. Есть вот такая металлическая защита для звезды и дискового тормоза. Привод в этом квадроцикле цепнул. В цепи установлены 428. Также есть моноамортизатор, он тоже гидравлический и тоже регулируется по жесткости. Квадрик на восьмых колесах. Есть, ну, это один из самых средних размеров. Сзади будет пошире колеса, впереди немного поуже. Резина имеет такой направленный рисунок, то есть она не так будет стачиваться по э, асфальту ну и в общем квадроцикл хорошо сделан то есть у него достаточно мягкий и прочный пластик то есть вот как видите ну, хорошие ловушки для ног то есть я всем весом становлюсь э, никто нигде не трещит и не ломается а, также классная комплектация в квадроцикле то что идут к нему зеркала э, есть спидометр И вот такая сигнализация. Сигнализация имеет дистанционный запуск. И так же самое с этой сигнализацией его можно глушить. ручках тормозных то есть тормоза здесь полностью ручные вот это задний тормоз вот это передние тормоза и на них вот такие вот ручники очень удобно то что эти модели можно поставить на учет то есть в комплекте идут справки счет сейчас это немаловажно хорошие грузовые площадки, то есть э, они установлены на металлическую раму, они не будут прогибать пластик, либо еще что-то, но на них можно грузить порядка 30 килограмм. Ну так же самое сзади. Эти квадроциклы, они одноместные для взрослого человека но и для детей они... то есть мы детей можно ездить вдвоем в принципе. Его рулевое управление очень легкое, то есть его руль вращается очень легко, то есть легко справятся и дети, и, и удобно будет взрослым. И приятно то, что у него мягкая подвеска, то есть большинство квадроциклов они более жесткие, но ну, хамера в этом деле более приятнее